Девушка ушла, а в стену мне стучаться не пойдет это просто жесть нам срочно нужен клавишник и у меня даже нет вариантов Сори. хотя ну разве что геннадий валерьевич пусть геннадий валерьевич О, геннадий валерьевич это прекрасный музыкант с 20-летним стажем и где же он играет я не помню, как называется место, но это очень популярная точка. Вечно кучу народу. Вроде находится на фурменном же Там же Арбат. Да, Геннадий Валерьевич, аккордеонист. Где ему еще играть? Он даже не клавишник. Тупая шутка, Сэм. Гоха, ты хоть когда-нибудь аккордеон видела? Пока, Сэм. Погугли. Да, зайка, ну скинь мне вот на WhatsApp, все будет нормально. Ну, и, не... пожалуйста, отдайте этим конверт. Им действительно нужен новый инструмент. Ну, как только начнут приносить большие деньги, я им сразу отдам, правда. Ну хорошо, хорошо. Как, ребятки, дела? Проголодались, наверное. Но Виктор и повар придут не скоро. О, а мы с Аяной сделаем сейчас для вас бутербороды Пойдем, Аяна. Тетушка, вы просто ангел. Молодой человек, ваше обаяние может сразить кого угодно, только не меня, потому что у меня на это дело иммунитет. Ну, разумеется, Давид Альбетович, вы мой дядя и мой начальник в одном лице. По авторитету на каждую руку. Ладно, ладно, девочки уже ушли, расслабься. Артист. Кстати, а где Гоухар? Да она вышла куда-то на минутку. А что это у вас там в конверте? Интересненько. Ну уж не ваша совесть, молодой человек. И вообще такие вопросы солидным людям не задают, понял? Да ладно уж, я уже все знаю. Мне тетушка Баян пообещала, что вы проспонсируете нам покупку нового синтезатора для нашего супер Супер ты <смех> Два с половиной землекопа. Короче, нет клавишника, нет конверта. Понял. <смех> И вообще, честно говоря, я нашел способ, как реально заработать для нашего бара. Не то, что эти ваши песнопения всякие. Я бы назвал это не хау а, -а, а может быть, ноу-хау? Вот я и говорю, но хау Ты знаешь, не умничай мне здесь. Короче, все очень просто, смотрите. Как ты? Я видела у тебя ночью. Свет горел. Да, мама снова снилась. Мне тоже ей не хватает. А помнишь, вы как так нам на Новый год пришли? Тебе тогда лет восемь было. Когда дядя Давид разделился с Снегурочкой. Да. А потом брал деньги за фото с ним в костюме. Я тогда первый раз услышала, как твоя мама громко смеется. Она любила бывать у вас. Помню в тот день мы тоже хотели к вам заехать сделать сюрприз. Так, а давай не будем грустном. Ты помнишь, что Скоро целый год, как ты с нами живешь. Да. Давай отметим это событие. Давайте. Спасибо, Спасибо моя. Вот-вот-вот, да. вот таким образом, понимаете, получается, что взаимодействие новых технологий в ресторанах, бизнесе и малую конкурентность в этом вопросе мы можем. Увеличить прибыль нашего бара на 365 процентов! Это же вам не жуточки! 365 процентов! Это... Все это очень круто, очень. Но только я ничего не понял. Давид Альбертович, а как это собственно будет для самих посетителей? Ага, объясняю. Я гламурная фифа, понимаете? Иду по городу, солнце палит нещадно. И вдруг, это же самый лучший в мире бар. освежающие фреши, бодрящее меню и развлечения в формате 5D. Что я делаю? Я захожу в этот бар, беру зонтик, датчики движения срабатывают и... Элечка? Что случилось? Дамы и господа, Михал Давида Альбетовича в действии. Уйдите! Уйдите, говорю! Элли, это я. Было хорошее настроение, надо было вляпаться в грибов на ледяточке. Ты же знаешь, он не специально. Я посмотрю на тебя, если кого-нибудь жахнет ободряющим током, либо же убьет кого-нибудь самый большой выезд. Давай сам. а ты что здесь делаешь? Тебе помогаю, а ты? Давид Альбертович хочет предупредить посетителя о своем чудо-дожде, пока придумывает, как исправить свою ноу-хау. Лучше бы он нам с клавишником помог, а то всем скоро помимо аккордонистов еще начнет органистов с повесинчиками рассматривать. Так пойдет? На, держи. Как там, Элли? Вроде остывает. Так, значит, сработала ноу-хау? Давай еще скотч. По-моему, неплохо. По крайней мере, ровно. Осталось еще семь снаружи и 5 внутри. Давид Альбертович хочет, чтобы объявление было видно со всех сторон. Детка, когда мы наконец уедем в Штаты? А когда ты станешь актрисой? А я запишу свой долгожданный альбом? Да. Но без продюсера это лишь одни мечты. Бонита. А где их найти? Может в интернете? Странно. Но номер не определился. Алло? Алло? мистер Уэлленс, музыкальный Actually, uh, I'd like to meet you and discuss it in person. So, you work at the Grand Bar. Am I right? Oh, yeah, yeah! Uh, so, let's meet up there. Okay? Sam! Hello? Hello, Mr. Williams! I'll call you back. See ya! <gasps> Abaldеть! Это нереально круто. Помнишь, я тебе говорила про того мэна, который часто приходил к нам в бар? Который в красном галстуке? Да. прошлой прошлую пятницу он сказал, что приедет крутой продюсер из Лей. Если я с ним поужинаю, он нас познакомит. А ты? Я отшила, конечно, но решила пробить информацию. Но ведь ты не ужинала с тем галстуком? Нет, я с ним не ужинала, он, он обещал мне перезвонить. Я думаю, в следующий раз они придут вместе. Вау, бонита, дриенс Я ж тебе говорила, давно нам пора валить отсюда. Мир нас ждет. Yeah. Черт, мне пора идти, Камила. Сори, я не Да, Далее. Опять Гоху разыгрываю. Чем она тебя так бесит? Да не скажешь, что прям бесит. Ты же слышал, как она поет. У нее же таланты. Данные какие. Но она продюсера хочет. Халяву. Хочешь, чтобы все и на блюдечке. Хочет рассекать на лабутенчиках по заграничным улочкам. А я, как лидер нашей группы, просто обязан ее от этого всего уберечь. Понимаешь? И чтобы она хоть иногда отрывалась от этого своего телефона. Ты замечал, что происходит вокруг? Чтобы она тебя замечала? <смех> да ладно, давай. Я Такая вот история, Кука. А что ты и не признаешься? Понимаешь, это немного другая лига. Здесь делается по-другому. Тут нужно брать либо измором, либо шантажом. В смысле? Ну, например, если я заставлю ее пойти на свидание в обмен на какие-нибудь фотки. Типа «ноу-мейкап». Ой, Дали, я тут страшная. Ну, ты понял, о чем я. Или... Конкурс мокрых маек. Там еще на улице осталось. Ты тогда давай дуй туда, а я зонтики уберу. Идет, идет, идет. Сэм, а че он сухой? Он же бармен. Просыхает моментально. Улыбаемся и пашем, дети мои. Солнце еще высоко. Что ищешь? Кто-то из клиентов снова потерял контроль над собой? Да нет, Сэм куда-то объявление спрятал. Вот, пытаюсь найти. Как ты? Нормально. Восстанавливаю эмоциональный баланс, наблюдая за мучениями других. А я хотела с тобой поговорить. Пойдем? О чем будем болтать? Ты не подумай, я не лазила по твоим вещам. Просто пока мы тут сидели, он выпал и... Тот. Влюбилась? С чего ты взяла? Прости, я прочла. Но если ты влюбилась, то очень, очень хорошо. Это твои стихи? Это моя песня. И да, кажется, я на самом деле что-то чувствую. По крайней мере, когда я писала эту песню, я сразу же уснула. Хм. Хочешь, спою? Ты еще спрашиваешь? Все будет хорошо, я же верила. Любовь свою тебе я доверила. Летела к небесам, снова падала, и всю себя тебе отдала. И кто теперь скажи мне ответит Признание пустые слова. Ты больше моих слез не увидишь. Прости, я так решила сама. Ни много, не ни мало, я просто мечтала, себя отдавала, сходила с ума. What's up? Я ему говорил, чтобы он ваши вещи не трогал. Ладно. У меня для вас есть три новости. Хорошая, отличная и потрясающая. Давида Альбертовича не будет до среды. Я заменяю его обязанности и вам там посылка. Здрасьте. Здравствуйте. Получите посылку от Давида Альбертовича. Угу. Распишитесь. Серьезно? Он реально купил вам синтезатор? Крутя. Ну что, попробуем. синтезатор а можно сыграть собачий вас какой-нибудь не эту малышку собирали не для этих целей чувак это было офигенно принимайте играйте наслаждайтесь можно вас на минутку да конечно ты крут, ты знаешь об этом? Ты играешь динут? Спасибо, ну, так, для себя. Ты не представляешь, как долго я тебя искал. Не хочешь с нами поиграть? Ну, даже не знаю, у меня есть работа. Ну, ты согласен. Гайс, я нашел нам клавишника. А, и его зовут? Шамиль. Его зовут Шома.